Всем привет! С вами я Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я хочу показать вам рецепт одного из самых, пожалуй, вкусных моих хлебов. Это очень, вот очень вкусный хлеб. И кроме того, он совершенно не требователен к ременным рамкам всех процессов. Как и для любого вкусного теста, процесс выбраживания должен идти долго. Но Самая главная прелесть этого рецепта в том, что вы совершенно не привязаны к нему во времени. То есть, знаете, нет вот этого вот всего, что там каждые 30-40 минут идите вымешивайте что-то там. Или проделайте еще очередную какую-то процедуру. Сейчас все покажу. В чашу отправляются соль, сахар, дрожжи и вода. И примерно 10% муки от всего объема. Вам нужно будет использовать пшеничную муку высшего сорта. Выбирайте в магазине самую сильную из доступных. Сильная – это с высоким содержанием белка, 12% и выше. Найдете 13% – вообще замечательно будет. Еще момент. Часть муки высшего сорта будет очень неплохо заменить крупномолотой пшеничной из твердых сортов пшеницы. В России такая известна, как обычная манка. Манку, правда, делают как из мягких, так и из твердых сортов пшеницы, поэтому читайте, что написано на упаковке. Такая вот замена, 10% муки от общего объема на вот эту вот твердых сортов, позволит получить особенно такую классную твердую хрустящую корочку. Соль, сахар и дрожжи растворились, пора добавить оставшуюся муку. Вот, кстати, как выглядит эта самая крупномолотая мука твердых сортов. А теперь надо перемешать, для того, чтобы вся мука равномерно смочилась водой. Пока долго вымешивать не надо. Как я уже сказал, только до равномерного смачивания. Еще одна прелесть этого рецепта. Тесто с высокой степенью гидратации, ну, то есть содержание воды большое, 75% от веса муки, то есть на килограмм 750 граммов, это много. Такое тесто элементарно вымешивается даже обычным э, ручным миксером, значит, с, с крюками. То есть возиться с вымешиванием руками не надо. Смотрите, какое жидкое. Отлично. Оставлю его минут на 15-20-30 минут. Только прикрою полотенцем, чтобы поверхность не пересыхала. Эта передышка нужна для того, чтобы глютен в тесте успел набухнуть. А на это идет примерно 15 минут. При этом совершенно не обязательно точно через 15 минут нестись к тесту, сломя голову. Вернетесь к нему и займетесь дальнейшими процессами в пределах 15-60 минут. Нормально все будет. У меня прошло примерно 20 минут. Теперь вымешивание на большой скорости. Можно, конечно, и руками месить, ну, не руками, ложкой. Но зачем учиться? Наверняка есть ручной миксер. Вот и мы вымешивайте. Может, если планетарный, то вообще сам Бог видел им пользоваться. Теперь важный момент. Следите за вымешиванием. Сначала ничего не происходит. Ну, то есть вымешивание идет и идет себе. Затем, через несколько минут, после начала такого интенсивного вымешивания, тесто соберется в руке шар, шар. Сейчас я ускорю видео, вы увидите. Вот, вот после этого момента, когда тесто собралось на крюке в шар, видите, даже стенки чистые стали, все оно собралось. Вот после того, как это произойдет, нужно месить еще минут 4, ну, 5 минут примерно. Отлично. Все мучения с тестом закончены. Для ведения очень удобно использовать пластиковую посудину. На дно наливаю подсолнечного масла, стенки смазываю также и вываливаю сюда тесто. Смотрите какое Супер. Остается накрыть крышкой и идти заниматься своими делами. Всего тесто будет бродить при комнатной температуре от 6 до 12 часов. Или, если вам так больше нравится, можно навести его в холодильнике. Тогда процесс займет от 24 до 48 часов примерно. Как вам удобнее. Я буду вести при комнатной температуре. Часа через два 3, может через четыре, когда вспомню, нужно будет провести первое складывание. Увидите. Прошло примерно три часа, у меня появилась свободная минутка, и я могу провести складывание и показать вам этот процесс. Обратите внимание, тесто уже увеличилось в объеме примерно в два раза. Складывание выполняется так. Сначала эту сторону. Руки надо, естественно, маслом вот этим вот смазать. Теперь эту. А теперь боковины также навстречу друг другу. Сейчас опять накрываю крышку и оставляю тесто в покое. А, общее количество складываний за все время выбраживания теста не особенно важно. Ну, Раза два-три, может быть, четыре сделать и достаточно. Если сделаете больше, тоже ничего страшного. Ну, чаще, чем один раз в час, делать тоже смысла никакого нет. Это лишнее. Прошло еще, по-моему, два с половиной часа. Очередная минка. Видите, как тесто поднялось? Вот, слой. До середины практически. Админка складывание такое и делаем все то же самое подняли вложили теперь навстречу подцепил тесто подтянул накрыл и боковинки также остальные складывания показывать не буду но вот все так и происходит Видите, подтянул, сложил. Можно, в принципе, для удобства перевернуть его. Вот так вот, после складывания, тоже вариант. Тесто у меня выбродило, с момента отправки в этот пластиковый короб прошло 8 часов, даже чуть больше. Можно уже делить на части и формовать хлеб. Стол присыплю мукой, обильно, знаете так. Из одного килограмма муки я получаю два хлеба весом чуть меньше 900 граммов. Вы помните, там еще вода есть, да? Сначала разделю на две части. Как-то вот так вот. Затем формовка. Принцип тот же, что и со складыванием. Складывание такое позволяет натянуть глютеновый каркас как следует. Я а затем скручиваю в этот батон и защипываю шов. Сразу после формовки нельзя пихать булку в печь, что за время, когда я возился с тестом, я выдавил хотя бы частично из него углекислый газ, нужно дать время дрожжам снова поработать и снова поднять его. Раньше на расстойку я отправлял тесто на бумаге для выпечки, но в случае с тестом высокой гидратации, как сегодня, например, оно не очень хорошо держит форму и норовит расползтись. Короче, я с этим делом намучился и в конце концов купил парочку вот таких вот соломенных корзинок очень удобных. Затем вспомнил студенческие годы, вооружился ниткой, иголкой, швейной машинкой из льняной ткани на скорую руку сшил вот такие чехлы. ведь они все в муке у меня сейчас, но этой муки недостаточно, надо еще обильно ее присыпать сюда, вот так, это чтобы тесто не прилипало. И переложить сюда сформованный хлеб швом вверх. Ну, и то же самое сделать со второй частью теста. Сверху, опять же, обильно присыпаю мукой и накраю полотенцем, чтобы поверхность нашего хлеба не пересыхала. Важный момент. Все время, пока вы занимаетесь тестом, то есть с самого утра, как замесили его, и вот до окончания выпечки на кухне не должно быть никаких сквозняков. Из-за них поверхность моментально пересыхает, корочка получается, которая потом трескается неправильно. Короче, безобразие будет. Выпекать такой хлеб лучше всего в чугунной посуде с крышкой. Вытаскивайте из кладовок бабушкины утятницы, казаны, что найдете, короче. У меня вот такой есть, смотрите. Его надо предварительно разогреть. Верхний и нижний нагрев – 240 градусов. Расстойка хлеба занимает 50-60 минут. За это время как раз таки и чугунок как следует раскочегарится в духовке. Расстойка завершилась. Пора отправлять хлеб в печь. Обязательно надо сделать надрез на поверхности, чтобы хлеб не разорвало, когда он будет подниматься. Выпекаем под крышкой 30 минут. А затем еще 10 минут, но уже без крышки. Послушайте, какая хрустящая корочка, а? а красота! Смотрите, какой он на разрезе. И видите, мягкий какой, а? Чудо! аромат волшебный корочка вы видите, да, она хрустит но при этом сам хлеб мягкий вот он мягкий пружинит эта хрустящая корочка не царапает небо при всей своей хрусткости она очень ломкая, мелкая то есть не получается такие крупные куски, которые как лезвие могут порезать язык щеки, там, все что у вас есть десна Вкус очень тонкий, очень сбалансированный, с очень классной текстурой мякиша. Я вот обожаю такую текстуру мякиша, когда э, крупные пузырьки такие вот замечательные. Слушайте, это очень ленивый хлеб, действительно, но это очень вкусный хлеб. Вот очень. Его можно же добавками там вот тмина или еще чего-то на ваш вкус. Но за счет своего длительного вот этого выбраживания, вот этих вот 8 часов, на мой вкус, 8 часов идеально на мой вкус. Позволяет набрать тесту такой классный аромат, такой классный вкус. Это здорово. У меня просто не хватает слов, чтобы передать всю мою радость по поводу вот этого классного хлеба. Готовьте. Готовьте и наслаждайтесь. И сразу с килограммом муки. Потому что как бы вы не берегли свои бога, как бы вы ни убеждали себя, но Одну такую буханку. Одну такую буханку вы стрескаете, приготовив ее, даже не заметив как. Одну нужно прятать сразу. Да, еще момент. Эта корочка а, до хлеба на следующий день становится мягкой. К сожалению, вот этой хрусткости уже не остается. Он просто мягкий. И хлеб таким макаром приготовленный теоретически, теоретически, может пролежать без каких-то следов заветривания, отчислений и так далее. По крайней мере, двое, а то и трое суток. Но я в это не верю, что вы столько выдержите и не съедите его. Поэтому готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.